Какой прекрасный болгарский день. А на Ютубе все ху**ово. -ху. Что же делать? Надо каких-то больше смешных видео. Каких-то позитивных. Чтобы люди потянулись к моему каналу. Чтобы они подписывались и смеялись вместе со мной. О, Настя же прислала мне какое-то видео. Предупредил, чтобы я его не смотрел перед тем, как буду писать видос. Реакция популярная сейчас, формат. Пожалуй, стоит попробовать все пошел писать всем респект братва с вами радио 120 гигабайт это мое первое видео реакция потому что я хочу хайпа и известности погнали На самом деле, братва, вы все прекрасно знаете, что я не записываю реакции на своем канале, за исключением раз, что битвы с подписчиками, то это скорее интерактив с вами э, на нашем дискорд сервере. Но тяжелые времена требуют тяжелых решений. К тому же реакцию на это видео меня попросил записать э, Настечка лиса наш модератор замечательный дорогой. Сказал, что все уже на него записали, там Марк Реплайер записал, PewDiePie записал, а еще хуже что ли? Так что давайте вместе посмотрим с вами, что это за видео такое, я ничего о нем не знаю. Мне специально Настя сказала не спойлерить себе, ничего не смотреть. Рассказал мне только краткую предысторию о том, что чувак записал обзор на свой дом после тайфуна в Японии. Короче, меньше разговоров ближе к делу, погнали! Звук ветра разбудил меня посреди ночи. В Японии сейчас тайфун. Это прям во время тайфуна что ли было? Я думал после. Это моя комната. Блин, выглядит как какой-то хоррор жесткий. Матрасы татами сильно повреждены. Бля, это хоррор же. Этой ночью я хочу показать вам свой дом. Зачем они в Японии делают такие бумажные дома, если у них такие проблемы с погодой? Вот этого я не могу понять. Это самый длинный коридор в моем доме. Здесь какой-то пакет в этом видосе. Мне кажется, это какой-то хоррор. Это комната куклы Хины Ну я так и знал, это хоррор видос, да? Это хоррор-видос. Это алтарь. Фотографии предков. Ну, это... Я понимаю, что это уже постановочный видимо видос, и скорее всего на хору что-то такое намекает. Эта фотография сделана примерно во время Второй мировой войны. Открыв эту дверь можно увидеть еще один коридор. Ух, ебать, мне уже страшно, сука. Справа находится комната с куклами. Зачем ему куклы? Зачем тебе куклы дома? Ты в Японии живешь, сумасшедший что ли? Кто же... Какой японец нормальный? Дома держит кукол. Эта дверь была закрыта моим дедушкой. Надеюсь, ты ее не открывал после этого. Фотография моей мамы здесь. Она еще ребенок. Это моя прабабушка. Зачем ты это мне показываешь? Если с нем в конце налета увидим еще один коридор. Слишком много коридоров для одного дома, мать его. Это ванная комната. Ой, вкусней, господи, кусней. Уходи оттуда! Зачем ты там живешь, братан? Ты что не видишь, как твой дом выглядит уже? Я слушаю сутры. Я не знаю, что такое сутры, поэтому надеюсь, что это ничего страшного, да? Мой дедушка всегда слушает сутры по радио. Сутры. Кама, сутры, что ли? А! -ха! Извините, я просто нервничаю. Во время дождя краска с потолка отслаивается. Ну, естественно, вот бумажный дом следующий построишь что это за проблема-то? Еще один бумажный дом сделаешь, и все будет хорошо, нормально, все будет, братан. Вообще не переживай. Это самый длинный коридор в моем доме. Я уже понял. Ты это вроде уже говорил. Япония Японии сейчас тайфун. Ты это уже повторял. Шорокое, широкое, такое? Что такое с тобой, братан? Ты мне это уже говорил. Я отмотал назад? Это моя комната. Я отмотал назад? Видос вроде нет. Матрасы татами сильно повреждены. Ты это уже... Что с тобой случилось? Почему он повторяет одно и то же сто раз? В чем здесь прикол? Можно ведь еще один коридор, если открыть эту дверь. Подожди, это пошло еще раз. О, э, я не понял. Это видео, что ли, за... залупино. Ну, в смысле. В круг пущено. Ну, это фотография сделана например, во время Второй мировой войны. Это уже было! Это было! Тут бабушка, дедушка, комната слева гардероб. Так, в чем прикол этого видоса, я не понимаю. Это была комната, закрыта моим дедушкой. Ну хорошо. Раньше она была с другой стороны, по-моему, вроде. Хотя я уже не уверен ни в чем, если честно. Можно встретить еще один коридор и свернуть в конце налево Так Так, что-то здесь не то в этом видосе, я не хочу смотреть здесь, честно, уже Я не хочу, честно, что такое? Что вы хотите от меня? Это самый длинный коридор в моем доме Я понял! Я понял! Хорошо! я понял. значит, я понял! В спальне моей бабули, бабули? бабульчка пла хорошая Комната была закрыта моим дедушкой, хорошо. Что-то там меняется, что-то здесь будет. Что-то здесь не так. Еще мне 12 минут это смотреть? Прошло только 3 из 12. 4. Открытая дверь, можно видеть что-нибудь крыльтой. Почему меня это так пугает? Это же уже было. Опа. Крыша протекает, хорошо. Во даже дождя раз потолка славится, ладно. Будет скример! Ну, это сейчас будет скример, но ну, сейчас будет. Что вы мне, раз? Сейчас будет скример сто процентов вообще. Я уверен. Можно встретить еще один коридор и повернуть в конце налево, сразу скажу, иногда это переулок. Иногда это переулок. Но здесь что-то новое, это ванная комната. Что-то новенькое получается у нас. Что-то местами новенькое. Потолок прогнил и отсушился. Опаньки. Что-то другое пошло, смотри. Я какой видос отвратительный. Потолок прогнил. Да, да, да. Над потолком есть крысиные гнезда. Ну, но отличная новость. Хороший дом, правильно. Оставайся там жить. Оставайся там жить. Все, все окей. Вообще отлично живешь, мне кажется. Это самый длинный. У меня троллит, да? Я понимаю, что момент монтажа — это вот этот момент, да. Это момент монтажа. Открыв ту дверь, можно увидеть еще один коридор. Да, да. Я долго буду одно и то же повторять? Я долго буду одно и то же повторять. Что я должен здесь заметить? Как меняется что-то? Как что-то в доме меняется? Что? В чем? Это видео головоломка для стримера глупого? Настя, зачем? Это гардероб. Гардероб. Все в крови. Отлично. Ну, хороший гардероб проди. Здесь много одежды моей бабули. Моя бабушка не здесь. Уже нет, наверное, да? Я надеюсь. Либо валять где-то в крови. Пятна на вещах, изъеденные насекомыми, почернели стали похожи на пятна крови. Хорошо, что спасибо, что объяснил, братан. От души. Это портновский манекен моей бабушки. Манекен бабушки? А, подожди, все, все, я понял на которой она одежда вешала, которую шила, все, а я думал, что за бред, манекен, бабушки типа, ладно, извините, извините, стример не тупой, это комната с куклами, ну так зайди в комнату с куклами, она наверняка самая веселая, заходи, вот иди, куклы классные, совершенно не страшные, здесь много разных типов кукол, класс, я очень рад, я люблю куклы в доме, где нет я нету света и чувак хоть с фонариком, матрас на там сильно порождены, это мы уже в принципе выяснили, это забытое всеми кукла хранится тут десятилетиями, самый главный вопрос Зачем? Чувак, иди домой куда-нибудь, в нормальный дом, пожалуйста. Зачем ты здесь лазишь? Стена отслаивается от потолка во время дождя. Теперь уже стена отслаивается от потолка. Что, это твой дедушка, да? Это мой прадедушка и, и дедушка. Ну, великолепная история, великолепная. Тут что-то будет, ребята, они усыпляют нашу бдительность. Если свернем в конце налета, увидим еще один коридор, правда? Давай, свернем! Давай, свернем, как э, предыдущие шесть минут. У нас еще шесть минут этого. Я, я не знаю. Можно увидеть еще один коридор, если открыть эту дверь. Хватит ходить в этом доме. Уходи оттуда, пожалуйста, братан! Зачем ты по кругу ходишь в этом доме? Зачем ты это делаешь со мной? Это картина моей матери, когда она была ребенком. И это не, не очень можно понять, на самом деле. Мы вот девушка постоянно слушает с утра из радио. Что с этим видео не так? Моя прабабушка. Если вернем в конце налево, то увидим еще один коридор. Ой, что-то будет не то в этом видео. Это самый большой коридор в Что-то будет не то в этом видосе. Ой, что-то не то. Что-то там меняется, я тебе говорю. Но я ничего не могу заметить, потому что он ходит по темной херне. Комната куклы Хины. Ну зайди в комнату, может быть, с куклой Хиной поздороваешься наконец. Уже очень долго в этой комнате никого не было. А сейчас ты зашел, молодец, правильная идея, хорошая. Хорошая, в заброшенный дом, в заброшенную комнату заходить. Куклы испортились. Главное, они тебя не испортили, дорогой. Куклы императорицы тоже. Ну, куклы, атакуйте его уже, давайте, сожрите его там, блин. Моя бабуля не здесь. Я в этом бы не был так уверен. Наверняка она с тобой ходит. Настя, я тебя убью за то, что ты мне скинул это видео. Это какое-то издевательство. Алтарь фотографии предков. Во! Хорош! Открыть дверь, может быть еще один коридор. Серьезно? А это все тот же коридор или еще новый какой-то? Что-то здесь не так, ребята. Затем свернем налево и еще один. Наверняка. Это самый длинный коридор в моем доме. Я думаю, это единственное в этом доме длинное, что может быть, учитывая, что это японский дом. В спальню бабули будем заходить? Там, под матрас есть смотреть? А уже заходили же. Уже заходили в спальню. В этой комнате интерьер довольно безкусен. Чувак унижает бабушку просто жестко на, на видео. Это обувь моей бабули, тоже бесвкусица. Фу, мерзкая, отвратительная обувь. Блять, Моя бабушка здесь. Здесь? В смысле здесь? Где? Где Ой, ой. Талой прогнил отслучился. Это какое видео отвратительное, твою мать. Это немного мужчиного помета. Ну, поешь его, пожалуйста. Мой дедушка не здесь. Но скоро он тоже придет, не волнуйся. Скоро будет. Вот бабуля, она лежит здесь. Все нормально. Бабуль, вставай, выходи. Какое классное видео! Я слышу с утра. Ну, пойди послушай, на дедушка слушает, он тоже восстал из мертвых! Я все жду скримера какого-то, блин. Это очень такое, знаешь, видео, когда ты чувствуешь себя некомфортно. Можно еще увидеть один коридор, если открыть эту дверь. Естественно, открывай. Заходи, все нормально. Все хорошо здесь. Здесь практически ничего не поменялось. Практически ничего поменялось. Ну, это понятно, все та же самая фотография Второй мировой войны. Ну где скример? Ну, вы меня испугаете уже, я это все. Если вернем в конце налево, то увидим еще один коридор. Но это же не... что это? Это ванная. Это ванная. Это ванная. Ванная вся в крови Какая-то кукла. А я все жду, как что-нибудь выпрыгнет. Потолок прогнил, отшелушился рушился. Уй, блять! Мой дедушка здесь. А, дедушка видимо отслаивается так же как и потолок, да? от родители видео, какой кошмар, говорю. Эту дверь может видишь коридор. Вчера поменялось мне очень хорошую сторону. Слышу, сутры. Чувак, в вас что то спускается, я не понимаю. У девушки сейчас слушать сутры по радио. Иди с ним послушай. Вы вечно вместе будете слушать эти замечательные сутры. Если в нем в конце, налево. Да, да, да, да, да. Самый длинный коридор, самый длинный коридор огромный. А, аж разбудил меня посреди ночи Интересно, что теперь меня будет будить посреди ночи? В Японии сейчас тайфун Замечательно, Хорошая новость очень Когда закончится этот видос Потолок прогнил, отшелушился вместе с дедушкой и бабушкой Приляк тут, рядом, крысиные гнезда над потолком, которые должны прыгать на Будет крыс какая-нибудь хотя бы на ебало? Пятны на вещах, изъеденные почернели стали похожи на пятой крови это не, это не пятна крови. В смысле, это. Это, это и есть пятна крови, дорогой. Здесь не было уже никого здесь не было уже долгое время. И поэтому решил сюда прийти хорошая идея. К мертвой бабушке, к мертвому дедушке. Здесь хороший и уютный дом. Япония сейчас тайфун. Да я понял! Я понял! Я понял! Я понял! Матрас там сильно повреждены! Ложись спать, сука, на них! И видос заканчивается, пожалуйста! И скример будет! Сладких снов. Это все? Не будет скримера! О, я скажу, это было напряженно. Вот, включился у меня после этого видео марки где написано «Смотрю самое страшное видео на Ютубе». Я не знаю, на самом деле, конечно, вряд ли это самое страшное видео на Ютубе, но именно так я назову свой ролик для кликбейта. Конечно же, надеюсь, это сработает. Настя, спасибо тебе большое, чтобы тебе приснился огромный, толстый, ужасный дедушка этого великолепного э, человека, который решил проведать, так сказать, своих родственников после тайфуна. Оно семейный вечер немножко не удался. Если честно, честно, честно, лучше бы он одно и то же по кругу не повторял. Хотя, с другой стороны, это, конечно, тоже э, немножечко фрустрацию тебя водит И ты не понимаешь, что происходит э, в этом видео Я наверняка кучу деталей упустил Но, я думаю, вы видели, что я искренне чувствовал себя, так сказать, Некомфортненько, чуть-чуть Немножко я расстроен, что не было адового скримера Да, так это было бы больше шоу С другой стороны, это немножко не в японском стиле Они не так часто пугают скримерами, сколько атмосферой Кто смотрел японские фильм ужасов, я думаю, в курсе Ну что ж, вот такое видео получилось Да, я думал, будет смешно, а оказалось страшно Надеюсь, вам оно понравилось Пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал Если хотите больше подобных э, реакционных видео Можете написать об этом в комментариях А на сегодня, братва, это все С вами был Мародер 120 Гигабайт Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наши соцсети, телеграм, ВК, Дискорд Приходите везде, ссылочки в описании Фидбэк тоже от вас очень сильно жду в виде лайков, комментариев А я пошел покакаю со страха Жестких всем респектов Йоу